Пойду. Стоп. Нет. Ты что, меня ешь? <ролк> <ролк> <ролк> <ролк> Таня, сядь. сиди Сидить? Хорошо. Ой, как. <свист> <свист> <свист> кто у нас морда? Кто у нас черная морда? Кто у нас черная морда? Морда-морда-морда! Оу! Морда. А! <свист> <свист> <свист> снимай! Иди сюда. Иди сюда! Сядь! Сиди! Ах ты, морда бессовестная. Кто у нас непослушный? послушает? Улыбнись, скажи. Ку-ку-ку. Корс. Кто у нас корс? Кто у нас корс? Оо, ты меня Съешь. съешь. はいおーおーおーおーおー<笑><笑>